Друзья, всем привет с вами геннадий стомин канал добрый гена и прогуливаясь по центральному парку нью-йорка район манхэттен верхний уже уже до верхнего почти дошел я решил рассказать все о том каким образом я вообще попал в нью-йорк начиная от визы заканчивая непосредственно уже метро из аэропорта в сам нью-йорк Итак, первое это виза ну или правильно наверно загранпаспорт но у меня он был имея загранпаспорт я буквально точнее полтора года назад собирался вместе с компанией ехать туда, в америку на три недели но один товарищ организовал такой вот тур организовал компанию ну и в результате я тоже собрался, и мне надо было сделать визу. В общем, процедура простая. Ну, как простая, то есть э, необходимо заполнить анкету на сайте э, посольства США. Э, специальный сайт. Э, я предварительно прочитал инструкцию. В общем, я никуда не обращался. Зап... Предварительно подготовил шаблон, потом зашел на сайт, и стал убивать все данные. Сразу хочу сказать, что так, солнышко светит вот так вот, что а, максимально правдиво отвечал на все вопросы а, ну, от того, какая работа, сколько зарабатываю и так далее. После чего оплатил 160 долларов. И после этого ну, отправил эту анкету в онлайн режиме не помню, через какое-то время, в общем, зашел на сайт, там отдельно, что у них есть, сайт, чтобы записаться на собеседование. Для тех, кто не знает, что у нас в России, по крайней мере, это точно, без собеседования никто визу не даст. Именно на этом этапе многие заваливаются. В общем, я зашел на сайт, выбрал дату, и в марте, по-моему, 3 марта, 18 -го года я поехал э, в Санкт-Петербург, тогда еще там работало посольство, консульство. В общем, назначал я время таким образом, чтобы приехать с самого утра. Оно ну, у меня приходило поезд, во-первых, утром, и чтобы сразу недолго не ждать, сразу идти прямиком, чтобы не нервничать, не переживать. В общем-то, все вопросы, которые мне задавала девушка непосредственно в посольстве. Они касались только анкеты, вот то, что я написал. И я обратил внимание, что вопросы задавались неоднократно с разной формулировкой об одном и том же. В общем-то, я отвечал все правдиво, так же, как еще раз повторюсь, писал анкету. Ну и паспорт мне не вернули. Если не не возвращают паспорт, то значит виза удается, в общем, грубо говоря, подтверждена виза. В общем, я уехал с Питера и через дня три а, мне с помощью доставки пони экспресс а, привезли мой паспорт уже склеенной визы. А, в документе анкете я писал, что мне нужна виза B1, B2, это и бизнес-виза, и туристическая виза и надеюсь меня слышно ветерок и в результате я получил мультивизу на три года то есть я могу ездить неоднократно в Соединенные Штаты Америки вот спустя год полтора года до этого у меня ну, в общем у меня тот путешествие с компанией не получилось там многим не дали визу а меня, мне дали и конечно же ей нужно было воспользоваться Тут я все лето скроил дом, тот год вообще не до этого было. Ну и вот сейчас, после строительства дома, это такой вот подарок а, за плодотворную работу. А, в общем-то следующее, а, как покупались билеты, а, в общем билеты сюда я купил на Аэрофлот, а, сюда он стоит мне 16 тысяч рублей. 16 копейками а можно было взять туда и назад но вначале я решил что я полечу в один конец а там как определюсь как мне надоест я вернусь назад но спустя несколько дней я что-то стал очковать Думаю, блин лучше наверное, сразу взять туда и назад а то вдруг спросят <coughs> на таможне а слышно не слышно ветер в общем если у меня билет назад и еще не пустят в общем потом я решил взять билет назад но уже не аэрофлотом так как в аэрофлоте цены поднялись или точнее тут на праздники на рождественские праздники естественно все пытаются заработать и там под 60 или под 80 тысяч назад билет в общем, назад я взял билет э, с авиалиниями с пересадкой через Люксембург. Думаю, не Люксембург. Общем, а, фу, не Люксембург, а как? Ой, да ладно, через Сурик. Вот, Люксембург тоже придумаю. В общем, назад через Цюрих лечу, там пересадка 4 часа подождать. А, что касается жилья, то арендовал я не отель я арендовал комнату квартиру ну с хозяином в общем но ну, первый же день его он не ночевал вообще не знаю будет он ночевать не будет но в общем через airbnb ссылочку я оставлю нормальный сайт там можно посмотреть можно связаться можно выбирать, какой район у меня получается Квинс, три минуты до метро, Теймарт Астория, метро, как он, так называется. Ну и до Таймс-сквера, получается, вот сегодня я ехал 19 минут, то есть это вообще немного. А из вещей я ничего практически не брал, только трусы, и носки еще сменные джинсы но ну, чтобы отсюда побольше как бы чего-то привести а также я оформил страховку естественно потому что в случае даже если там какая-то мелкая рана и мне ну придется обратиться в больницу без страховки это стоит очень дорого вот. оформлял ее в согласии обошлась она мне а, ну там я еще багаж от утраты застрахал за одну В общем, на 50 тысяч долларов там себе что-то застрахал. Ну, в общем, 2 тысячи с небольшим не обошлась страховка. Больше, наверное, из подготовительных работ ничего я не делал. И вот я здесь. Я гуляю в центральном парке. Парк огромнейший знаю отсюда не видно но вот я иду а там от самых от трамптауэра вверх верхний манхэттен в общем уже поднимаюсь гулять здесь можно бесконечно здесь везде вот такие вот луны камни в общем раздоли для фотографов кучу разных пейзажей много множество различных зданий, архитектурного. Архитектура разная. В общем, но при этом все как-то очень гармонично смотрится. Но опять же, для моего глаза, то есть для меня это все новое. И мне это реально нравится. Я думаю, это любому понравится, когда меняешь картинку. Ну, в общем-то, что касается, опять же, билета назад, пока у меня... Есть еще время. Я все билеты брал безвозвратные, но вот на обратный маршрут у меня он есть возможность обмена. То есть дать я его не могу, обменять могу Там с доплатой, но посмотрим. Посмотрим по деньгам. Да, вот что касается денег, то В общем здесь все цены в два раза дороже. Вот так вот я скажу. Наверное, здесь в два раза дор... больше зарплаты ну точнее они на может больше еще но вот средняя то есть я вот как сравнивать но ну, сам простой пример здесь магнит стоит 1 доллар 1 доллар это 60 рублей 1 доллар и 2 доллара то есть 60 и 120 ну, такие простенькие обычные никакие там я знаю что у нас там 30 50 60 ну 100 да. А, в общем, завтрак в Макдональдсе мне обошелся в 7 долларов ну, Вот на 65, на 63 умножьте Вот во сколько мне обошелся завтрак 6 бутылок пива вчера купил за 12 долларов Долларов, 12 долларов То есть за 720, ну даже 800, наверное, с чем-то рублей но, в принципе, если считать, что фирменное пиво у нас также стоит там сто, 150-200, может быть и похоже, но на самом деле это не так, потому что здесь это местное пиво. В общем, я понял так, что здесь надо все сразу умножать на 2. и сразу будет понятно. То есть здесь как-то 1 доллар, не знаю, почему у нас 100 рублей это не деньги здесь 10 долларов это вот так себе мне кажется ну да ладно что теперь а, так ну что, присядем ой вот так вот в общем-то наверное в этом видео я постарался рассказать хотя это больше наверное была такая беседа моя налог но тем кто захочет соберется покорить Америку, вступить на нее, на ее землю. Пробуйте, не бойтесь. Я знаю, я что в России сейчас, ну в плане, что визу полгода ждать, там, то есть с момента, как сдал анкету, там очередь очень большая в связи с закрытием уже нескольких посольств. Но в любом случае это того стоит пробовать. Опять же, сбор там 160 долларов, 10 тысяч рублей, ну невеликие деньги, все-таки можно заплатить. И опять же, копить пока пройдет собеседня, пока подтянется английский язык. А, в любом случае, это того стоит. Это я вам откровенно говорю и честно. С вами был Геннадий Стомин, канал Добрый Гены. ребят. солнце светит. Загораем. Всем пока.